Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И это видео называется Работа в Польше. Гадов нужно знать в лицо. Такое громкое и возможно многим покажется жесткое название этого видеоролика, потому что в нем я хочу защитить права не зарабичан, а именно в первую очередь работодателей, как агентство трудоустройству, так и польских работодателей, которые периодически подвергаются шантажу со стороны работников, которые приезжают в Польшу. И, к сожалению, эта участь и нас не обошла стороной наше агентство по трудоустройству под названием Proxwork. В этом видео я вынужден защищать свой бизнес, а также помочь защитить его, как я уже сказал, многим другим работодателям, владельцам агентства по трудоустройству, которые, я надеюсь, увидят данный видеоролик. Поэтому, друзья, если вы смотрите данное видео, то обязательно поделитесь ссылками на него как можно с большим количеством друзей. Ну и, конечно же, зарабичанам, я уверен, это видео тоже поможет не ввестись в заблуждение и не послушать людей крайне некомпетентных, людей лживых, людей бессовестных абсолютно. Ну и по сути своей людей гадов, как бы грубо это не звучало, слово «гад» идет от слова «нагадить». Потому что именно на нагадить если люди хотят мне Некоторые люди последнее время Многие те, кто меня смотрят, уже видели негативные отзывы на фейсбуке У человека под ником Максим Максимов На самом деле Максим Лебедев зовут этого человека Он работал от нас в Польше Снимал очень позитивное видео об условиях проживания которое предоставляет наше агентство Об условиях труда Вот, кстати, сейчас будет видео, которое он снял для нас Когда устроился на работу, уже поработал какое-то время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 значит вот наш домик в округе такие же домики похожи красиво тихо спокойно так это у нас кухня Ну, хорошая кухня тут что-то варится уже ребята варят два холодильника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 о деньгах. Открылась его настоящая сущность. Вопрос зашел о деньгах, причем не его, о деньгах наших. Которые, собственно, мы взяли у него по праву за жилье, которое он, собственно, должен был у нас прожить. Но выехал раньше вообще с работы по определенным там причинам своим, каким-то семейным. При этом он не предупредил заранее, что уезжает в Молдавию. Он из Молдавии. Ну и, естественно, мы могли ему дать штраф за то, что он уехал без предупреждения, не отработал вы поведения. Но штраф ему не дали, потому что у него там была какая-то серьезная причина, по его словам. Не буду сейчас озвучивать, что суть в том, что... Мы ему не дали никакой штраф. Единственное, что высчитали до конца месяца за жилье, потому что так у него было и по умове. Да, потому что он в середине месяца уехал. За жилье было уже оплачено до конца месяца. Он уехал без предупреждения. Ну и, соответственно, нам деньги за жилье никто не возвращает. Мы высчитали эти деньги до конца с него, как бы он жил, если бы до конца месяца. Соответственно, как я уже сказал, это было указано и в умове. После этого человек этот начал возмущаться, почему, как так, ну, мы ему предложили альтернативный вариант, как бы, со своих денег в таком случае, просто-напросто оплатить воеводское разрешение на работу, потому что обычно мы берем взнос в Ужонде, который платим за воевозское себе за это ничего не берем, а только в Ужонде, берем взнос человека, ну, и, собственно, ему предложили оплатить со своих денег, чтобы все-таки ему пойти как-то навстречу, да, потому что нам это не особо было принципиально, он согласился, но а по прошествию нескольких недель ему что-то стрельнуло в голову, либо сильно понадобились человеку деньги, э, не знаю в чем дело, и он мне начал, уже когда изготавливалось воевозкое разрешение на работу ему, он мне начал отписывать различные шантажистские тексты, скажем так, э, и вот один из них, один из тех текстов, которые он и мне отписывал, и э, в группах многих на фейсбуке, там уже репосты пошли, что-то там в черную метку добавляют наше агентство, я вообще в шоке дело это будет скоро в полиции, Максим, если смотришь это видео, готовься. Статья в Польше есть за клевету, причем статья уголовная. Скоро еще зачитаю подробно, о чем идет речь, а сейчас посчитаю то, что пишет Максим. Антон Белюк – аферист, дернул меня, черт, связаться с этим «г», ну, хотел написать «гандоном», да, извините предложил работу в Тыхе на заводе по производству полицелена, а на самом деле по печати пленки очень вредное предприятие, вонь невыносимая, 12 злотых в час, а я подписал договор на заводе. На 16 злотых в час, то есть 4 злотых, Антон берет себе, с вас, как бы, с тех, кто приедет, ехал работать оператором станка, а работали мы разнорабочими, мыли полы от краски ацетоном, чистили станки ацетоном, мыли, красили весь завод, разбирали поддоны, ну и все в этом роде, жилье было за 6 километров от работы, такого же рода, языка никто не знает и не понимает, никто нас не собирает обучать на работе на станках. В конце еще и не доплатили. Люди, сделайте максимальный репост, чтобы народ не попадал, как мы с товарищем, э, к этим аферистам. Не знаю, какого он товарища имеет в виду. Суть в том, что э, человек этот... Э, Подлый, наглый, гадкий, как оказалось. Хотя сразу совершенно э, не было о нем такого впечатления. И, друзья, если вы уже поспешили поверить в эти слова, у меня есть тоже переписка. Он там скриншот различные, уже последние переписки подавал на Фейсбуке, повыкладывал. А я вам дам переписку начала, ну, то есть с чего вообще вся история началась, я вам покажу. Потому что он там повыкладывал то, что было уже в конце, и непонятно с чего все закрутилось. Значит, переписка за 22.08.2019, то есть он уже достаточно давно работал у нас на тот момент, да, знал точно, что за работа, что как, и хотел податься на карту часового побыту, чтобы работать у нас постоянно, да, на той работе в Тыхах, потому что ему работа очень нравилась. Они работали в основном помощниками операторов машин, на самом деле. Пару раз им пришлось там что-то покрасить, поубирать, потому что комиссия, какая инспекция должна была приходить на завод, и их попросили это сделать, да, там, ну, может, в течение недели примерно. Ну, суть не в этом. Суть в том, что он большую часть времени был оператором, как есть в описании вакансии. Так и вот, этот человек пишет, собственно, вот наша переписка, не знаю, будет ли вам хорошо видно, Сейчас поднесу поближе, не буду скидывать всяких там скриншотов, я думаю, вы так увидите. Значит, здесь написано. Добрый день, Антон, подскажи, когда приедет твой коллега, куда и во сколько хотелось бы нам с ним встретиться и поговорить по поводу карт побыту, да, надеюсь, видно хорошо. То есть, хотел человек сделать карту часов побыту, а мой коллега ехал там об этом, это с ними обсуждать. Здравствуйте, он уже дома в Тыхах, мы на заводе все. Добрый день, Антон. Я заболел, как мне быть, у кого отпрашиваться, простыл. Не было проблем, отпросил весь человек простыл, без проблем там, можно было не выйти, договаривались. Вот, добрый день, Антон. Нужен аванс, нужен аванс 250-300 злотых. Это опять же 29.08.2019 без проблем давали аванс человеку, то есть вообще без каких-либо проблем. То есть всегда шли навстречу. Потом вот насчет карты по тут целый текст отписал, что им нужно сделать, что податься. Скриншоты мы им поскидывали, что нужно вписать, как заполнить анкету полностью объясняли дистанционно. Потом э, он мне по телефону сказал, что хочет уехать по семейным обстоятельствам. Я ему написал, что нужно выслать нам подтверждающие документы, что вам надо выехать. Он сказал, что фото, печать, паспорта вышлет. Ну и вот потом уже, э, собственно, я ему пишу. Здравствуйте, Максим, 10, -10 2019 то есть 10 числа этого месяца, да, э, октября. Здравствуйте, Максим, как у вас дела? Вы случайно не собираетесь приехать на работу? Вот. То есть я ему пишу, вы случайно не собираетесь приехать на работу, он мне пишет на это. Добрый день, Антон. Пока дела, но я уже подумаю вернуться. Скажите, сегодня ли я получу зарплату? У меня еще виза до 26 ноября. Могу ли я, если что, приехать через неделю, если что? Виза до 26 ноября, Пишу, да, и хочет приехать через неделю, да. То есть работа устраивающая это, все нормально. Я ему пишу. Э, завтра будет, скорее всего, зарплата. Мы можем сделать вам воеводское разрешение на работу, и вы откроете по нем годовую рабочую визу э, и приедете. Что скажете? Ну вроде норм. Я согласен. Пишет человек. Видите, то есть можете ставить на паузу, если кто-то плохо видит. То есть все устраивает чека. Вроде норм. Я согласен. Э, дальше там. Пошла переписка уже насчет зарплаты. Если кому-то будет более интересно, потом вам поскидываю. Он скриншоты скидывал, почему ему пришло не столько, не столько надо. Я ему там объяснял, что высчитались за жилье, потому что ты уехал заранее, никого не предупредив и так далее. Без окрасового поведения. Ну и опять же, как я говорил, что по всему навстречу предложил ему оплатить за наши деньги полностью как бы оформление воеводского разрешения на работу что он собственно воспринял очень позитивно ну и потом, как я сказал, вначале ему что-то моча ударило в голову или что, не знаю, может понадобились деньги. Начал требовать деньги за Боевудское, чтобы ему вернули, либо за, там, за ту квартиру, неважно. Начал угрожать, что если деньги не вернем, будет писать на меня всякие непристойные вещи. И обо мне вообще на Фейсбуке, везде в соцсетях угрожал, что уничтожит нашу агентству, Тоже есть переписка вся. Где он это пишет а, Ну и собственно друзья Сейчас не остается выхода как э, Идти писать на человека заявление в полицию За клевету, чтобы его привлекли к ответственности Потому что таких гадов По другому не скажу К которым относились позитивно Помогали во всем А потом человек просто нос в спину всаживает Ну гад по другому не назовешь Там работает куча людей в тыхах Будут интервью от людей, все довольны Работы достойнейшие, зарплаты хорошие Все класс, все супер Помогаем как можем, авансы без проблем и вот, вам пожалуйста. Никогда не мог ожидать от человека, и вот как выходит. Так вот, для тебя, Максим, хочу засчитать, хочу засчитать. Как себя можно наказать за твои действия? Есть управа на таких, как ты в Польше. Есть все на таких, как ты в Польше, и шантажировать меня не получится. Это говорю тебе и всем остальным, кто, возможно, собирается это делать. Клеветой является приписывание другому лесу, группе лиц, лес, учреждению, юридическому лесу или организационной единице, а также поведение или свойства, которые могут унизить их в глазах общественного мнения или привести к утрате доверия, необходимого для занимаемой должности, осуществляемой профессии или рода деятельности, в Польше клевета является уголовным преступлением, а не правонарушением и заключается в обиде чести и доброго имени. Преступление наказывается штрафом в размере от 100 злотых до 1 миллиона 80 тысяч злотых или наказанием в виде ограничения свободы. Однако, если лицо совершает клеветческие действия с помощью средств массовой информации, например, интернета, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от одного месяца до одного года. Поэтому задумайтесь, друзья, прежде чем начать вытягивать таким вот э, просто подлым способом пытаться вытянуть э, со своего работодателя либо с агентства деньги. И задумайся, Максим, если продолжишь в том же духе, придется обратиться в полицию, потому что это вредит нашему бизнесу, ты пишешь клевету чистой воды и это абсолютно неправда то что ты там пишешь то что нужно было тебе 16 злотых платить потому что так было на умове 16 было брутто на самом деле это 12 нет, то и ты знал что едешь за 12 и все остальное ты очень сильно приукрасил преувеличил ты назвал меня аферистом и за это тебя постигнет наказание поверь мне максим друзья Поставьте лайк под этим видео, прошу вас, если оно вам понравилось, ставьте дизлайк, если не понравилось, пишите комментарии под этим видео, поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей. С подробными вакансиями в Польше, которые мы предоставляем только достойными работами, честными, абсолютно открытыми и прозрачными, вы можете ознакомиться, пройдя по этой ссылочке, которая появилась вот здесь. Также мы мобильные номера вы найдете в описании к этому видео, там же будут и данные нашей фирмы, официального агентства по трудоустройству в Польше под названием Proxwork. Наш адрес вам могу дать, заходите к нам в офис, увидите, что все открыто, честно и прозрачно. Подписывайтесь на этот канал. у нас с вами был Антон Белюк и канал Work and Life. Не идите на поводу у аферистов и до скорых встреч за границей, друзья. Пока!